Здравствуйте, дорогие подписчики друзья! Хочу представить вашему вниманию пару приспособлений, которые, несомненно, облегчат жизнь не только мастерам Аквапринта. Первое называется промежуточная опоры колесного диска. Она является собой развитие здесь с нашим покрашенным столом и, как ясно из названия, служит временной опорой для свежеокрашенного колесного диска. Понятно, что мастер красит сразу по 4 диска комплектом, поэтому диск не может занимать покрашенный стол длительное время. В связи с этим возникает вопрос, куда убирать эти диски с покрашенного стола. Если диск был выкрашен сразу с обеих сторон, то его нельзя просто так взять и положить, поскольку есть вероятность повреждения лакового покрытия внутренней кромки. После нанесения слоев лака, в принципе, вообще желательно, чтобы диск сразу принял горизонтальное положение. Так можно избежать ненужных потеков, если лак был положен, скажем, слишком жирным слоем. Собственно, для этого предназначена наша промежуточная опора. Благодаря конструкции диск опирается на стойку своей привалочной, неокрашиваемой плоскостью. Причем, имея минимальную Площадь соприкосновения. Опоры подходят для работы с дисками любой ширины и диаметра. Конструкция стойки обеспечивает хорошую устойчивость изделия. А резиновые ножки предотвращают скольжение платформы. Габаритный размер изделия. Высота стойки 300 мм. Диаметр верхней опоры 200 мм. Диаметр нижней опоры 400 мм. После того, как произведены все окрасочные работы, колесный диск убирается в любое удобное место. Благодаря нашей опорной стойке это делается максимально деликатно, не повреждая его. У нас на этом все. С вами был, как всегда, я, Артем. Если вам понравилось мое видео, не забываем ставить лайки. Всем пока.